Евгений Пригожин заявил о помиловании и возвращении первой партии заключенных, которые воевали в Украине в составе так называемого ЧВК Вагнера. Как отмечает агентство РИА Новости со ссылкой на само ЧВК, в первой группе бывших заключенных около 20 человек, а о снятии с них судимости известно со слов самого Пригожина. На видео, где Пригожин жмет руки якобы бывшим заключенным, он поздравляет их с отработкой контракта. Конец цитаты. Напутствует мужчин, чтобы много не пили, не употребляли наркотики и не насиловали женщин. Цитата. «Все они полноправные члены общества. Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а закон они нарушать не должны». Ранее основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» Владимир Осечкин рассказывал, что из первых партий так называемых «добровольцев» почти все были убиты на войне в Украине. Насколько оправданы слова Евгения Пригожина, насколько они правдивы, мы поговорим с главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Ольга, с нами на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Ольга, скажите, пожалуйста, можно ли верить словам Пригожина о том, что 20 человек, вот которых он показал, это действительно заключенные, которые полгода отвоевали в Украине, и теперь они свободные люди? Ну, здесь намешано очень много всего, как и во всей этой истории с Вагнером. Там правда перемежается всегда такой густой ложью, что надо всегда это разделять. То, что, например, сегодня утром вернулся человек, 24 года, мой зовут Андрей Ястребов, он вернулся в Калининградскую область, он был одним из первых завербованных из ИК-7 «Яблони» в Калининградской области, он был осужден за угон автомобиля. Он сегодня вернулся домой. Из своей группы он единственный выживший. Это была одна из первых групп. И он выжил благодаря своей сестре, которая с первого дня вербовки, с первого дня и в отправке на войну забрасывала и прокуратуры, и псин, и все возможные организации по надзору, Министерство обороны и различные политические партии, какие есть лидеров, забрасывала письмами, требованиями сообщить, где находится брат с требованием его вернуть и получала отписки, что это военная тайна, что он просил не называть. И чаще всего повторялось, Повторялось письмо, что он переведен по его просьбе в распоряжение ГУФСИН Ростовской области. Собственно, это сообщают обо всех заключенных, которые отправились на фронт. То есть, по идее, по идее, сейчас Андрей вернулся именно из гуфсин Ростовской области. А как же юридически оформлено его, его освобождение, понятно. если он, если он. Ну, если с него снята судимость, как она юридически оформлена? Это указ президента или какое-то постановление? вообще это как ним сочетается с законами? Это не сочетается с законами никак. Я так понимаю, что помилова он лично Пригожином который, видимо, получил на это какие-то полномочия. Не знаю. У нас есть э, три ветви власти, которые могут заниматься э, судьбами заключенных. Это э, Госдума, парламент, который э, объявляет амнистию. Амнистию объявляет у нас парламент. Парламент никакой амнистии не, не объявлял. А вторая ветвь власти, которая может объявить не об амнистии, а о помиловании. Это президент Российской Федерации. Он ничего не объявлял. Обычно на его сайте э, пишут, кто помилован. Это очень долгий процесс, который начинается с региональных общественных палат и с э, прощения потерпевших. Потерпевших или потерпевшего э, ничего этого тоже нет. И третий момент – это освобождение условно-досрочное, снятие судимости. Это все проходит через третий вид власти, через суд. Тоже ничего этого нет. Еще мы можем сделать вывод, что это помилование, или снятие судимости, или амнистия лично от Пригожина, которые есть новые ветв власти. Также Пригожин раньше говорил на своих видео, что даже увечья не освобождает от так называемого контракта. Вот Он говорил о том, что даже саперу две ноги не нужно, там оторвет один протез, мы поставим другой. Что происходит с заключенными, если, например, на этой войне их ранят, их покалечат? Ну, вот мы знаем одного заключенного, которому сегодня тоже было объявлено с утра, что он помилован Пригожина, при этом он не находится в этой группе, которая окружает Пригожина. Он лежит в госпитале в Анапе с тяжелым ранением. Дома его ждет жена. Ну, собственно, будем внимательно наблюдать за его судьбой. А сколько человек, по вашим оценкам, из тех, кто согласился воевать в Украине, вернулись живыми, даже не здоровыми, а живыми домой? Какой процент? Ну, нам сегодня объявили о том, что возвращено 20 человек. Это первая партия. Собственно, я знаю вот из них вот двоих. Призвано, не призвана а завербовано. Порядка 40 тысяч, сейчас уже больше. но ну, вот и считайте, сколько это 0-0-0, сколько это промили. А продолжают ли в таких условиях люди, зная о том, что возвращается там, процент от тех, кто пошли на фронт, продолжают ли заключенные идти записываться в ЧВК «Вагнер» и отправляться на войну? Идет ли этот процесс? Вы знаете, этот процесс, он все время меняется. Если мы можем говорить о том, что в конце лета, осенью был всплеск, и заключенные шли по 500 человек из каждой зоны, да, вербовались сразу и просто впереди, впереди корабля просто бежали, то сейчас, в последнее время, в декабре, мы наблюдаем, что... 25, 20, 30 человек вербуются, и не потому, что они кончились. Кончились желающие, и заключенные начали говорить представителям ЧВК Вагнам, которые за ним приезжают, что они врут, что они их обманывают. И плюс ко всему, плюс ко всему, конечно, возымело действие, публикация кадров вне судебной казни. Конечно, с Кувалды все посмотрели. Но еще заключенные рассказывали о том, что... Им ЧВК-шники показывают из рук, с планшета, еще, по крайней мере, 4 записанных на видео казни. Три из них через выстрелы в затылок и одна через повешение. Но мы знаем, что казни больше. Мы знаем просто от родственников, тех, кто получает смс, что их родных казнили. Обычно это иностранные граждане, но связаны, прежде всего, конечно, с... Мошенничеством с похоронными, с похоронными деньгами и с перевозкой тел, да, никому не охота до вости тела до кишлака где-нибудь в Таджикистане. А Иностранных граждан много воюют, достаточно в ЧВК-Вагнер. Вот, поэтому сколько погибло, сказать совершенно невозможно. Но и для заключенных, да не только для заключенных, русская рулетка. Это национальный вид спорта. Но даже какое отношение семей к этой, к этой русской рулетке? Вот из тех, кто уже там находится, семьи тех, кто уже там находится, или потенциальные кандидаты в... на вербовку на войну в Украине. Чувствуете ли вы, что семьи против этого? Или усиливается ли сопротивление вербовки среди семей заключенных? Вы знаете, те, кто борется, а их очень немного, к сожалению, я не могу сказать, что их там 10% или 5%, гораздо меньше. Может быть, вот за эти вот месяцы, а соответственно, первый набор был в июне, то есть полгода прошло с начала вербовки заключенных. но, ну, может быть, это было пять десятков семей, которых мы встретили за все это время, которые боролись за своих заключенных, которых вербовали или завербовали. Ну надо сказать, что вот эта борьба, она во всех случаях закончилась успешно. Вот этот тот самый Андрей Ястребов, которого завербовали, он вернулся все живой, благодаря усилиям сестры. И все остальные просто были отбиты и не пошли воевать. Все остальные не борются либо из-за инфантильности, и такая вот стратегия локального оптимума, то, что сейчас это называется в... Философии. Когда философ изучает то, что сейчас происходит с людьми в России, я уже запомнила термин «стратегия локального оптимума». Ну и вот эта вынужденная беспомощность с вот локальным оптимумом, а в основном это, конечно, поддержка, к сожалению, поддержка войны в Украине.